Подхожу к теплице. И мысли такие появляются, что теплицы неотапливаемые. Строить вообще смысла-то нет. Ну, сейчас сюда пойдем. Вот Рассказать я хочу о том, что садил редис. Редис садил. Вот здесь редис садил. 6 марта. То есть сегодня, сейчас именно, ровно два месяца с того, как я посадил редис. Конкретно вот этот вот редис, ну, более-менее вырвался вперед. Вот там вот 18 дней, <coughs> а это конкретно... Э, вот здесь вот жара, вот здесь вот конкретно французский завтрак. Вот посмотрим. Вот... Два месяца прошло, но вполне нормально. На 9 мая я, пожалуй, его сорву к столу. Что касается жара, ну, тут в недоразвитом состоянии или вообще нет. Херня. Здесь 18 дней вроде бы листва есть, но тоже ничего нету. Ничего нету. Кстати, вот это вот я садил 1 марта. 1 марта. На пробу здесь садил. 1 марта. А вот это все пошло 6 марта до самого конца. Ну, вот единственное, мне понравился французский завтрак. Лучше, чем 18 дней. Лучше, чем жара. Салат. Ну, салат. Конечно, я считаю, что это еще не салат. Далеко до салата. Лишильки срывая ем. Петрушка. Опять же, садит 6 марта. Это 6. Но ну, просто на засыпку оно вам надо. Ну, присылается вот такая теплица. Сейчас я дам общий план. Тут 48 квадратов. Она не купается ради вот этой вот какой-то горсточки редиса 50 тысяч, а вот сейчас вот на уже пятый год полностью нужно перекрывать. Естественно, и муравьи тот потому что деревянная. Если делать шифер, вообще и в сотни уйдет. Вот, единственное, что я... Кстати, вот розы были зимой у меня в доме вот если бы я вынес э, если бы они здесь зимовали, не было бы такой листвы а так в доме зимовали ну листва, ну ничего, ну не растет понимаете 0,0 микронов в день вырастает смысл какой садить, она неотапливаемая я уже миллион раз говорил, и еще раз говорю, зачем вы строите неотапливаемые теплицы вы скажете, а на рынке продают, а я вижу да у нас на рынке продают 1 числа вот такая вот клубника. Ой, то есть это сама редиска. нижних теплиц выращивали. Mm -hmm. Я думаю на огороде. Потому что для коммерческого выращивания вы представляете, какая должна быть теплица? Там бабушка сидит. Ну, лет под 50, скажем, бабушка. И вот такой редис продают. Почему у нее такой редис? Она не могла теплицу построить. Она абсолютно, абсолютно. Понимаете? Эта теплица, если подрядить сделать, она не окупится никогда. Поэтому я считаю, что она садила на огороде. Просто двойное укрытие, одна дуга укрытия, вторая дуга укрытие. У меня есть какие-то мысли получше, чем у этой бабушки, как сделать. Просто финансов нету. Как сделать более م... подогреваем землю и воздух с использованием солнца. То есть не надо принудительному отоплению, но денег нету. А так на словах все говорить. Ничего. вот, поэтому вот эту теплицу я буду, это так на пробу посадил ради эксперимента, но мне нафиг не надо. Это редис, потому что я на, по-моему, или два или три года редис выращивал на огороде. Вот и что, заработал, <клёх> ну где-то три, три с половиной тысячи в месяц на редис я зарабатывал. Своим сраном поселке Я сдавал. И на рынок сдавал. И в магазины сдавал. Ну, то так временно. Там, месяц и все. Потом у людей редис появляется. И никому нахер не нужно это твой редис. И все. И ты в, в жопе. Понимаете? И редис тот, который у тебя на огороде назрел. По 10-15 килограмм выкидышь Потому что вот он дошел до кондиции. Все. Он дальше начинает стареть. Начинает внутри трухлявым быть. Ну и все, а кому он нужен? Не себе, сам не съешь. Засоливать нельзя, тож не огурцы. Да и да и потом и огурцами занимался помидорами. Ну, ну сколько тебе нужно солить? Ну сколько? Никто не покупает. Да, сначала чуть-чуть возьмет первое, и все потом. Вот такая у нас деревня. Ничего хорошего. А какой выход? Посадить цветы. Скажем, вот если садить редис вот с такого квадратного метра, можно взять, ну, 100-200 рублей. 200 это очень-очень хорошо, очень хорошо. Еще попробую постарайся с одного квадрата взять столько. 200 рублей. А вот на цветах, если выращивать, скажем, на тюльпанах, 2000 можно получить с квадрата. Поэтому, ну, опять же, продавать не самому, а продавать через магазины. Почему? А потому что к тебе сюда никто не приедет. Хоть объявление давай, хоть, хоть все заборы обклеивай, хоть все столбы там везде, и никто к тебе не подойдет. Хоть в газету давай, хоть на ИЛУ, хоть на фарпост хоть, хоть куда хочешь. И все равно, ну дебилы, потому что у нас. Попробуйте доказать, что люди не дебилы. А я вам конкретный пример. Вот я э, продаю... <смех> Дал объявление, продаю саженцы клубники 30 рублей кустик. Не берут. Не отдала не, нету не человека. Захожу на рынок 1 мая, смотрю, продают клубнику. Говорю, почему вы продаете? 150 рублей. <смех> Блин, навика, 150 рублей. Да, но у нас есть еще светофор есть. Захожу в светофор 88 рублей. Да. И там стоял ящик такой. И в ящике только оставалось две потому что все остальное уже выгребли. Две, и потом листики маленькие-маленькие такие. 88 рублей. Вот так берут. У меня по 30 там лист вот такой вот, как лопух. А у меня не берут? Не знаю. Ну, я допускаю, что да, я не неудачник, так свыше дано. Не, не я ж так хочу. Так свыше идет, наверное. Судьба такая. Вроде делаешь, делаешь, а то нету. Э, поэтому... Ну, кстати, вот я показываю. Вот эти цветочки, вот, на форпосте. Это венерин башмачок. Вот, венерин башмачок. Я не знаю, в каком там состоянии они продают. Но если это массовый тираж, то, конечно, не в таком хорошем состоянии. Там вообще, вот такие, наверное, бодели у них торчат. У меня он зелененький. Вот там 800 рублей на форпосте венерин Башмачок в Хабаровске продают Я 500 рублей <смех> Никого нету, никого А вот Хабаровские, я точно уверен Что там вот берет У нас люди, дебилы Понимаете, вот будут в 2034 году Опять президентские выборы И опять все проголосуют за Путина Нет, ну конечно, много не проголосуют но, но ведь найдутся такие, что проголосуют за Путина Да Вот когда Путин пришел к власти в 2000 году я думал, ну, наконец-то пришел ФСБшник, порядок в стране навезет. Потому что я живу в Пуриморском крае, вот в в то время были ну, вообще убийства каждую неделю. Неделя приходит газета. Владилсток газета называлась. но Или коммерсантов завалили, или криминального авторитета. Ну вся вот деньги не поделят свои. Или коммерсанта, или криминального авторитета Ну вот криминальный авторитет, допустим, держит там 20-30 магазинов вот. А другой думает, а что, ни хрена себе много зарабатывает, заказывает, того убивает И все эти 30 магазинов или там 20 Уже под ему платят, другому криминального авторитета Вот потому и мочили а, кремя, а, бизнес ну, Допустим, а, Владивосток, один... Бизнесмен держит автостоянку. И второй бизнесмен держит автостоянку. Вот один 10 миллионов зарабатывает. Вот. Примерно, да? Ну, ориентировочно, да. И второй 10 миллионов. И вот тот второй думает, ни хрена себе, 10 миллионов. А давай-ка я его закажу, замочу, бля. И все люди ко мне же пойдут. И я буду уже не 10 миллионов зарабатывать, а 20. Вот потому заказывали бизнесменов и мочили. Люди у нас такие. Один хочет замочить, а другой согласен а. мочит, блядь. а людям похер ну замочили, замочили хрен с ним. на одной э, автостоянке ну, то есть это СТО там э, закрылось ну пойду на вторую СТО, а людям похер понимаете? никто не бастует все, всех все устраивает и главное ничего не сделаешь а что ты сделаешь это не в твоей компетенции это компетенция компетенции правоохранительных органов они, наверное, тоже платят я же не знаю подногодно, но фильмы какие-никакие, но они же в какой-то степени отражают действительность. Так и есть. Менты крышуют всех, и наркоманов, и, и магазины, и, и рынки, и, и все. Считается, что а, ментовская крыша намного лучше, чем криминальная, и уголовная. Да. Так, что-то я отвлекся. Ну вот, а тема какая? Нахрен это теплица? Я не знаю. я больше теплиц. Думаю, не буду строить, а в огороде, да, и переходить, наверное, на цветы и продавать не самому, а через магазины, потому что магазины это же прикормленные точки, человек же дуб, тупой по природе. Вы думаете, что он умнее обезьяны? Ему нужен цветок. Куда он пойдет? Он к вам никогда не пойдет. И ко мне никогда не подает Куда он пойдет? А он пойдет в магазин. Вот там будет стоить 300 рублей в магазине, да? А ты будешь по 100 продавать. Он тебе не придет. Он скажет, а что, что, у тебя по 100, даже? Да. А я уже купил. Ну, покупай дальше. Покупай. Молодец, Ну, может, мои комментарии да скорее всего не такие как у других а я под других и не кашу я никогда никого не копирую вот как думаю так я говорю что должен говорить то что не думаю <свят> я вот так вот думаю да цветы цветы и э, цветы никакой рассады <свят> я и рассаду прошел и огурцы прошел и помидоры прошел и редис прошел <свят> дыни у меня получились горкие почему ну, откуда я знал, что они горькие будут, если их много поливать. Ну, я, конечно, не, не лентяничал, каждый день поливал, думал, ну как, и огурцы поливал <laughs> за одной дыни. Огурцы не будешь поливать, они же горькие становятся. Вот, ну, заодно и дыни поливал. Оказалось, если. Огурцы-то ничего. Они будут нормально, вода, они горькие не будут. Они, наоборот, не будут горькие огурцы. А вот дыни, если перелить, они горькие будут и сам не будешь жрать. Даже если сахаром приправить. Вот такие, ребята, дела. Нахрен вам эти теплицы, особенно делают 3 на 4, да, да вообще ничего не посадишь. А деньги выложишь большие. Да на вас сто лет не окупятся. Это теплица дурацкая. Вот мне нужно было перекрыть и боковые стенки. И вот, и верх поликарбонат. Я посчитал, поликарбонатом крышу мне перекрыть. Это 30 тысяч. Да ну нафиг. И я и так 50 вложил еще в убыток один. Ни, ни рубля не получил. Еще и 30 выкладывать. Хрена себе. А если боковые стены еще пленкой, вот армирована пленка, берите на заметку. Это хорошо. Северная сторона, она идеальна. Ну, правая. То есть солнечная сторона, да, он там, дырочки. Вот намного лучше, чем пленка, честно говоря. Только надо с сухой слоем брать, а не как я. Ну, я взял, потому что сухой слоем не было. Потому и взял, ну, смысл какой. На огороде вот дуги поставили, э, накрыли пленкой, ну, то же самое, что здесь, одинаково. Даже будет лучше на огороде под дугами. Почему? А потому что здесь нагревается, и весной вроде бы как тепло нужно. Но тепло-то вот здесь он. Понимаете, весь воздух теплый, вот здесь вот он крышу греет, а здесь ни хрена не греет. А когда вы духи поставите, он будет как раз вот здесь вот висеть, то есть вот полметра и будут нагревать именно вот эти листики, именно эту землю прогревать, чтобы она аккумулировала тепло за день и ночью постепенно отдавала, Вот нахрена вот такие вот строить еще понастроили <сülтёк> <сülтёк> <сülтёк> до 5 метров конек, вообще это свихнулся, ненормально. До 5 метров конек это только летом выращивать, когда, чтобы наоборот эта жара там плюс 80 вверху стояла, а тут было, скажем, ну хотя бы плюс 30. Вот. А для ранних посадок делайте также высокие грядки. Я вот не уверен, что нужно из шифера делать. Вот я не уверен. Почему? Потому что землю коробит Вот эти вот коля будут вылазить. А вы их не забьете обратно весной, потому что там мерзлая земля. Да первое. А второе, при кораблении этот шифер может просто лопнуть. Вот ту сторону покоробят, а эту нет. Почему? Ну, там больше было воды, которая превратилась в лед, которая расширилась, которая давит шифер, и шифер или вылазит, или лопается. И чё? Ничего. Но вообще, я считаю, что вот, вот так вот это неправильно делать. Есть, конечно, не деревянный, есть специальный материал. Типа с пластиком. <со> Еще, наверное, дороже шифера. и даже и думать об этом не хочу. Потому что лишнего рубля нет Так, ну что, с наступающим 9 мая. Вообще, хочу закончить на оптимистичной ноте. Вообще, вот, приходишь сюда, как будто на другую планету прилетел. Все тут по-другому. Сама аура со всех сторон, да. Можно копаться, вот, но ну, очень ну, <з pride> <molto> дорого, <ръем> очень. Она не окупится никогда. Я уже думал, может разобрать и попилить на дрова и сжечь, Честно слово. Но пока еще держусь. Вот э -э Поликарбонат нужно менять, а я его не меняю. Да, он сухой, он хрупкий, но еще какую-то э функцию выполняет, поэтому я сверху его накрыл пленкой. Ну, чтобы он не протекал и, и вообще <смех>, листы отрывало. Почему? Потому что там, где э, закручен винт крепления, а винты-то э, у нас, хоть шляпка там, они же металлические. А металлический, значит, нагревается больше, чем пластик. А нагревается, значит, он же пластик закручен. И пластик вокруг нагревает этого болта. А если у вас шайба там стоит, и шайба нагревается, она стареет, она лопается, дрызкается, и, и поликарбонат, он разрушается от температуры. Ну и все. Он перестает держать. И там, где м -м -м, шуруп заключен, там он не закручен уже, так как вокруг поликарбонат разрушился, там просто вот такая дырень. Ветер дунул чуть посильнее и меня вот Меня вот два листа вообще вырвало. Не было их. Внутри в огороде лежит. Но ночью ветер был. Ну, хорошо, все хорошо. Розы меня не растут. Ну, может, что-то вырастет. Но много пропало и дома. Много и здесь пропало. Хотя я укрывал вон, вон тем вот. Холодно. Утром сегодня. 6 мая была температура утра, утром. Плюс 3, всего лишь, плюс три. Ну все. Да не растут они. Все, растут. Им хреново тут он. Съежились все, скукожились. Листья деформированные. Роза называется. Я думаю, лучше бы я их здесь оставил. И пусть бы листвы не было. Они бы еще не проснулись. Но они были все живые. А так, выходит, половина дома пропала При температуре плюс 5, плюс 10 Ах, Пропали Отчего? Ну, наверное Поливал их Ну, что, не поливать, что ли? Ну, иногда поливал, раз в месяц и От этого и погибли Блин. На каплю перелешь, все Корни не работают, спит Захлебнулась, умерла ну, вот, А половина вынес сюда весной Здесь, отчего? Ну, холодно было холодно минус 5 ничего не помогает ни аккумуляция тепла ни этот целлофан не знаю как у других поэтому все говорят об своих успехах о своих неуспехах то никто не говорит а я говорю как есть успех есть не говорю успехи пролеты есть ну пролеты чем я доволен на сегодня собственно и ничем. вот единственное что мне нравится этот венерин башмачок он рос в другом месте я его перенес сюда все отлично, все чики-пики, все хорошо все растет, ничего не боится он растет, вот этот растет то есть каждый день я захожу и он на пол сантиметра на сантиметр выше а розы вот как были так и стоят 800 рублей, вот такой корешок Хабаровске у меня 500. Вот поэтому я недоволен, что за 500 не берут, ну, а за 800 там будут брать. Нет, не наши, не наш там какие-то люди особые, Наверное, инопланетяне прилетают и берут в Хабаровске по 800. А, вот, а в мою деревню инопланетяне не прилетают, вот, поэтому я все вот эти 9 кустиков будут стоять и я Гарантирую, что ни один не продам. Ну вот такие у нас люди. Ни коммунизма не сделали, ни социализма, ни капитализма. Ничего нельзя сделать. Только смотрят за свой карман, держатся, и все и больше им ни хрена не надо а столопы. А какой вот этот цветок оригинальный, и почему бы не взять? Тем более цена такая, я не знаю, что им... Я уверен, даже за 100 рублей Вот выставлю <смех> Никто не возьмет Вот, а за 100 рублей Я извиняюсь, во вам А дальше что? Я ничего не теряю Вот он сегодня вот, То есть в этом году не продам Ну хорошо На следующий год он Это он вот сейчас вот такой вот, да? Вот такой А в конце лета Он будет вот такой вот То есть В 10 раз больше Я его поделю поделю вот такого росточка и вот такого вот вырастет вот такой вот и я его поделю. у меня уже будет не один за 500 а будут три за 500 и буду размножать все и грядки переделаю Нет, ну по возможности конечно буду делать мысли уже есть более умные мысли И продвинутые потом придут Я уверен Потому что ну, они приходят не постоянно Нет возможности делать Вот э, покупали бы меня ну, Перспектива была Размножение И Я не вижу спроса Нету спроса Люди у нас такие Я не знаю наверное, Надо штрафовать Не покупаешь но Штраф чтобы покупали, ну чтобы голову хотя бы включали. Не знаю, головы нет людей. Вот так вот приходится, ну, не то, что жить, выживать. Выживать. Говорят, Путин плохой. Ну, сами на себя зеркало смотрели давно. Вот все-таки и на Ютубе, и Ютуб да, тут уже обосрался, я смотрю. Вот, если раньше как-то по-другому был. Но сейчас за последнее время смотрю. Вот э, день выставил видео, вот что просмотрели и все. Ну, на следующий день еще, может, один-два человека посмотрят. А на третий день, то есть с третьего дня до окончания, ноль просмотров. Я не знаю, как YouTube стал пример брать Зена, этого долбаного, на который пришли сейчас мошенники, и всем правят, и себе только кармана набивают. А YouTube-то зачем это делает? Ну, будьте людьми, хотя бы вы. Как говорится, светило демократии. Ладно, Россия уже конченая страна. Ну, По-моему, она всегда была кончена. Взять Первую мировую. Проиграли, блядь. Финам? Ну, ну проиграли. Ну, э, в пять раз больше ложили э, людей, чем Фины. Ну гораздо так можно воевать. В Афганистан пошли, обосрались. В Чечню пошли, обосрались, блядь. В Сирию пошли, что-то воевали, что там воевали. И ни с того, ни с началась Войнушка там, ни с того ни с сего закончилась. Чего туда шли? Хрен знает, как были там эти банды, друг с другом воевали, почему именно эту банду нужно поддерживать, а не эту. Это ну, все бандиты. Честно, на Украину полезли. Чего туда лезть? Да пусть там... насало друг друга переделают досидят. съедят. Какого черта Россия там? Чем она угрожает? Такая огромная территория. Зачем еще Украина? Мы с Россией не можем ничего сделать. Ни дорог не проложить, ни, ни газ не проложить, ни дома не построить. Ни... Пенсия нормальная сделать, блядь. У меня пенсия 4, 14 700. Ну что это пенсия? Пенсия должна быть минимально 30 тысяч. Понимаете? Уборщица сраная, по два часа работающая в магазине, моющая полы, она должна 50 получать. Понимаете? А нормальный человек, профессионал, не меньше ста. Это минимум 100. Вот тогда будет нормально. Вот скажите цены в магазинах полезут а я вам скажу так я вам скажу так только полезли цены ну сразу штраф вообще оптовая база если сделать государственными вот то цены то будет никуда не уйдут и крупный бизнес вообще не должно быть Олигархов не должно быть вообще Это можно сказать преступлением Не то что ошибкой, а преступлением Олигархов у нас вообще не должно быть Весь крупный бизнес весь Вся эта нефть Весь этот газ, лес, там цветные металлы Должны принадлежать государству И только ему А вот все ниже, мелкий бизнес да, Ну пусть подсуетится И у нас должны быть государственные супермагазины Супермаркеты Государственные. А мелочь там, бутики, чтобы человек вышел, там 10 шагов прошел и булку хлеба купил. Да, чтобы не переться, черт куда, Потому что это тоже плохо. Допустим, большой город один супермаркет. Один супермаркет. Государственный. Ну, это ж плохо. Это же неудобно людям. Он, допустим, булку хлеба надо, а ему переться черное куда При большом городе. Поэтому мелкие тоже должны быть. А крупные. Должно быть государство принадлежать И по государственным ценам торговать Ну конкуренция Что ж плохого в конкуренции Она должна быть здоровая конкуренция А не так как у меня было Вот я 20 лет Предпринимателем был И что? Открыл магазин Приезжал на оптовую базу Я говорю я бы хотел у вас взять Товарку какой -то. Что вы интересует? Я говорю, ну, бензопилы, бензокосы, леска масло. А, ну, хорошо, хорошо, ага Вот А где вы живете? Я говорю, ну, в поселке живу А, в поселке, у нас там есть свой а, снабженец Мы вам не продадим Это что, конкуренция? Как они там договаривались, не знаю Что только ему продают А другим никого Это не только по мне Там и другой мой... Э, ну, скажем, я маленький магазин открыл, а мой знакомый открыл крупный магазин, там я не знаю, сколько квадратов, наверное, квадратов 300. Тоже автозапчасти, тоже косилки занимался, тоже сунулся туда. Они нет, там у нас есть свой человек. Блин, сволочи. Это что, конкуренция, что ли? Почему Роспотребнадзор не следит? А что нужно в таких ситуациях делать? Да вообще закрывать это все дело. Ну, это, конечно, полумера. Потому что есть какие-то левые обходные пути. Если сейчас их не видно, то они могут быть придуманы потом. Но ничего хорошего я пока не вижу в сегодняшней жизни. Вот пока Путин идет, а так оно и будет продолжаться. То есть вниз, вниз как шла под, на, под наклонной, так оно и будет идти. И люди уже перестали быть людьми. Перестали, да... Смотришь, такие все идут красивые, нарядные, на хороших машинах ездят, хорошие мобильники, хорошо одеты, все это довольны. А так вот внутрь копнешь ну, говно-говном. Почему сволочи вы такие не покупаете? Что вам, мозгов не хватает на илу зайти? У нас есть газета бесплатных объявлений. Я, конечно, да, размещаю объявления, но там же не читают. Да, ну, на юлу зайди, там же не просто объявление, буквами написано, печатами, там еще фотография есть. И плюс более можно спросить меня конкретно вопрос, допустим, какая мощность, какое число оборотов, ну и так далее, вот. Гарантии дают. Не сиди, да? И тут в магазины берут самый анекдотичный случай, что я продавал дисковую пилу по 6 тысяч. А в магазине 8200. Куд вот бы 820 берут, а у меня по 6 нет. Ну да, вы скажете, неудачник. Ну да, неудачник. Сиди на свою пенсию, да не дергайся. Ну, можно и так. Вот, можно и так. Да может так и будет. Просто я еще не все варианты перебрал. Не хотите бытовую технику брать э -э, дешевле на 2000? Ну, хорошо. Перехожу на цветы. На цветы перехожу. Но, опять же, так как у меня моей торговли не будет, я опять же буду перепродавать через магазины. А да, там будет дороже, чем у меня. Ну и что? Людям это и надо. Люди хотят брать подороже. Скажем, приходите у меня, цветочек за 100 берете рублей, а там э -э, сейчас на сегодня у нас хризантема стоит 300 рублей, а роза 260. Ну, и все. Не хотите за 100 рублей брать? Ну хорошо, берите за 300. Вот они магазин приедет сюда, <coughs> заберет меня. Я представляю так: звонок из магазина, Игорек значит нам нужно там 100 белых цветов, 100 красных, 100 желтых. Хорошо. Через полчаса приезжают у меня вот цветы стоят. Они даже не считают, берут, потому что знают, что я даже лишнего положу. Ну, мало что, сломался, или там завянет, или там листик отпадет при транспортировке. Это не у меня, у меня все идеально. А это пока везли в магазин, да там, э, может быть, дернули, поэтому листик отпал. Вот, все равно их там будет больше, чем это самое. Вот. Ну, и будут брать по 100 рублей у меня, а продавать по 300. И у нас 6 магазинов. Да, пожалуйста, берите. Хотите по 300 покупать? хотите у людей нет ни соображения ни интеллекта <смех> да, я, я, не знаю, на уровне обезьян вот посмотрите говорите сильно нормально вроде человек или девушка там женщина мужчина на джипе ездит а так вот если копнуться у них там что в голове там опилки масло и, и, и, и так далее и ничего нет ничего нет мозгов главное нет опилки есть а мозгов нет но бывает же так